Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака РАК на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Хочу обратить ваше внимание на то, что это будет обновленный э, вариант гороскопов, так как в начале видео я буду делать акцент на тех декадах знака, которые имеют особенное и очень значимое влияние в этом месяце. Так что не забывайте поставить лайк, прежде чем мы приступим. Итак, Юпитер и Плутон делают оппозицию по отношению к знаку рак и особенно сильно они влияют на асцендентных раков, у кого асцендент стоит начиная с 24 по 30 градус, а также на тех раков, которые рождены с 16 по 22 июля. Очевидно, что в жизни этих людей эм, кто-то оказывает стимулирующее, очень сильное воздействие. Это может быть партнер по браку, открытая оппозиция, человек, который имеет какие-то претензии, то есть по сути идет контр взаимодействие с кем-то из окружения. Также это период, когда могут быть судебные разбирательства, то есть вот эти даты, которые я указала, и те градусы асцендента наиболее подвержены определенным конфликтам и противостояниям. Но в то же время это хороший период для того, чтобы научиться взаимодействовать с окружающими людьми и особенно благоприятное время, чтобы научиться выстраивать деловые взаимоотношения. Учитывая то, что Сатурн, вышел из знака партнерства и сотрудничества Май все-таки даст возможность почувствовать вот это облегчение в плане личной жизни и в плане работы. но в то же время могут быть такие нюансы, что облегчение это почувствует партнер по браку то есть что у него жизнь будет немножко проще и, то, что раньше создавало проблему, уже уйдет из текущей ситуации. И в целом этот фактор конкретно касается всех представителей знака Рак. Нептун очень благоприятно воздействует на тех, у кого асцендент находится начиная с 20 по 22 градус, а также на тех, кто рождены в период с 12 по 14 июля. Это Люди, которые наибольше подвержены влиянию Нептуна. И это хорошее влияние для того, чтобы проявить себя в творческой среде. Но в то же время Нептун может давать такой эффект, что сложно себя чем-то занять, сложно себя дисциплинировать. Это аспект лени, бездействия. Поэтому человек может иметь достаточно комфортное положение в жизни и не стремиться к тому, чтобы менять свою жизнь. Либо под воздействием такого аспекта может наблюдаться просто рассеянность, туманное представление о том, чего же на самом деле хочется, и из этого сложно определиться с целями и, в принципе, начать что-либо делать. То есть неопределенность тоже можно отнести к влиянию Нептуна. Уран благоприятным образом воздействует на тех, у кого асцендент находится с 6 по 8 градус знака Рак, а также на тех, кто родился в период с 28 по 30 июня. В целом, эти люди наибольше подвержены переменам в мае месяце. Для вас май будет месяцем очень больших изменений в жизни. И зачастую инициатором этих перемен можете выступать вы сами. Особенно это касается солнечных раков. Итак, в период с 1 по 4 число Меркурий будет в соединении с Ураном и Солнцем в вашем секторе, который отвечает за взаимодействие с другими людьми, взаимодействие с друзьями, коллективами, группами, а также за интернет, социум, общение в социальных сетях. И в целом это период важных обсуждений, переписок, переговоров. Это может быть формат встречи в Скайпе или в другой программе, то есть это может быть онлайн-встреча. Также в целом это время креативных идей, нестандартных решений. И это период, когда вы можете очень быстро прийти к желаемому, получить желаемую цель, по сути, без подготовки даже. То есть, в принципе, начало мая у вас довольно-таки благоприятные. Четвертое и двадцатое число, зеркальные даты, так как будут повторяющиеся аспекты, квадратура Венеры и Нептуна. Эти дни могут внести суматоху и неразбериху в дела, связанные с личной жизнью, а также с финансами. Поэтому желательно в этот период времени не решать важные вопросы, особенно если нужно дать какой-то конкретный ответ, либо если нужно вот прямо здесь и сейчас принять решение, то, конечно же, эти аспекты для подобных действий не подходят. 5 числа лунные узлы переходят на новую ось в вашем гороскопе 6-12 дом. В частности, восходящий узел будет находиться в вашем двенадцатом доме, что указывает на то, что вы будете менять подход в своей работе, у вас появится больше свободного времени. Это период, когда в целом идет большой акцент на ваше внутреннее развитие и желание. Поэтому, если вы что-то делаете, исходя из своих убеждений, то у вас все будет получаться. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у другого человека, иначе это приведет к не тому результату, на который вы рассчитывали. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе, в вашем секторе, который отвечает за детей, творческие проекты, за личную жизнь. Полнолуние — это всегда кульминация, либо завершение чего-то. Это период, когда мы склонны подводить итоги и когда нас переполняют эмоции. Поэтому вблизи данного полнолуния может быть принято важное решение, связанное с вашим ребенком. Это также период, когда в эмоциональном плане вы сможете в чем то разобраться. То есть когда вы будете очень отчетливо понимать свое отношение к чему-то. С 9 по 10 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И это очень благоприятный период для того, чтобы решать важные вопросы, связанные с другими людьми. Если вам нужно что-то обсудить, принять какое-то обоюдное решение, то это очень хороший период для таких действий. Помимо этого, если нужно обсудить финансовые вопросы, то в целом это тоже... Очень хорошее время. 11 числа Меркурий будет делать с квадрат к Марсу, и в этот же день Сатурн разворачивается в ретроградные движения до конца сентября. Этот день достаточно напряженный, и в плане переговоров, и в плане важных решений, Сатурн за счет того, что он полностью остановится, может очень сильно тормозить дела. И вообще вблизи этой даты могут происходить те события, на которые вам сложно повлиять, либо то, к чему вы очень долго шли, старались, но раньше это у вас никак не получалось. С 11 по 28 число Меркурий будет находиться в знаке Близнецы. Это ваш сектор, который отвечает за не самый активный период в жизни. Поэтому вторая половина мая у вас может быть сконцентрирована на какой-то одной теме. Это может быть период подготовки к важному процессу. Либо же это период, когда вы будете мало афишировать свои цели, планы, желания, будете меньше общаться с окружающими, чем обычно. То есть это период концентрации на чем то и в первую очередь концентрации вашего сознания, когда мысли заняты чем-то одним. 13 числа Марс переходит в Рыбы по 28 июня. И это будет очень активное время, когда вы будете тратить много энергии на свой авторитет, на то, чтобы повысить свою значимость в каком-то коллективе, либо даже в своей семье. Вам будет важно знать, что о вас думают другие люди, вам будет важно поступать таким образом, чтобы заслуживать хорошую оценку. Вам будет важно получать обратную связь от других людей. И также в этот период может появиться авторитетный человек, который будет как-то корректировать и координировать ваши действия. Это может быть профессионал в своем деле, которому... Вы будете прислушиваться. В этот же день Венера разворачивается в ретроградные движения по 25 июня. И если у вас есть любые планеты, либо чувствительные точки, например, вершины домов, вблизи 22 градуса знака Близнецы, то этот разворот очень сильно повлияет на вас, и вы его почувствуете. Но в целом это прохождение Венеры Фонова будет влиять на вас как желание немножко вот, уйти в себя, отстраниться от активного общения с другими людьми. Эти тенденции вы могли почувствовать еще раньше, но в мае они будут максимально себя проявлять. И это время, когда вам нужно сконцентрироваться на своих желаниях и не сбиваться с толку. И только в этом случае вы действительно будете эффективны в вашей профессии и будете эффективны в любых делах, за которые вы возьметесь. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение по 13 сентября. И разворот будет в вашем секторе, который отвечает за партнерство, брак и серьезные отношения ретроградный юпитер неплохой он наоборот дает возможность получить глубину в отношениях большее доверие он дает возможность найти правильных людей для сотрудничества, найти свою настоящую аудиторию, если вы например занимаетесь продвижением раскруткой своего бренда это очень хорошее время для того чтобы осознать ценность, взаимоотношений с другими людьми поэтому может включаться летом и во второй половине мая естественный фильтр когда вы будете ограничивать общение с определенными людьми и наоборот те, вам подходит, кто вам нравится, вы будете пытаться уделять им больше времени, чем раньше. С 15 по 17 число Солнце будет в благоприятном аспекте с Юпитером и Плутоном. И это будут очень хорошие дни, именно для того, чтобы обсуждать любые вопросы с другими людьми. Старайтесь в этот период не... Брать всю ответственность на себя, не брать все обязанности на себя, а разделять свои мысли с другими людьми, разделять свои задачи с другими людьми. В целом, если вы будете открыты сотрудничеству в этот период, то вы от этого только выиграете. 20 числа Солнце переходит в Близнецы, и 22 числа будет новолуние в этом знаке. Новая Луна всегда дает новую энергию, новые мысли касательно определенных перемен. И это новолуние может дать такой эффект, что физически вы будете в одном месте, но мысли ваши будут в совершенно другом месте. Это может быть работа на перспективу, когда вы пытаетесь что-то создать, когда вы творите, либо когда вы только начинаете какой-то длительный путь, но вы уже видите конечный результат. Очень важно вблизи этого новолуния визуализировать. И даже если вы что-то начинаете, то вы должны очень четко видеть конечную цель, понимать, к чему эти действия должны привести. В таком случае то, чем вы будете заниматься, будет очень успешным. 25 числа Марс будет в благоприятном аспекте с Ураном. И это очень эффективное и очень активное время, когда вы можете успевать э, выполнять несколько дел сразу. Поэтому очень важно планировать заранее э, свои действия на этот промежуток времени, чтобы использовать этот аспект максимально эффективно. И, наконец, 29 числа Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Этот день может принести интересную информацию, важную новость, решение какого-то вопроса. В целом будьте очень внимательны. Если в вашей жизни появляются новые знакомые или если возникает новая идея, старайтесь это все запоминать, и в дальнейшем это вам пригодится. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, напишите обязательно в комментариях, как вам новый формат, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм, там я публикую очень много интересной информации, которой на ютубе нет. Ну что ж, до скорых новых встреч, пока-пока!